Друзья, всем привет! Значит, сейчас расскажу, чем закончилось наше происшествие, наше путешествие в госпиталь. Все нормально, у детей животы не болят, и нет, слава богу. Они, когда направлялись в госпиталь, вы помните, по прошлому видео, с нами должна была ехать женщина, у которой такие же симптомы аналогичные. И по какому-то странному стечению обстоятельств, тут и смех и слезы называются, ее забыли взять. Собой. Нам вызвали такси, мы сели в такси, и таксист поехал. В машине никого не было русскоговорящего. Был таксист, который тоже испанец. Сережа ему попытался сказать, что мы забыли женщину. Нет, женщины с нами должна. Но на что таксист ответил Свиси и все. То есть да, да. И ну, понятно, что никто ничего не понял. Но что самое интересное, когда мы выходили и провожали вот с Яном, Маркой Рената и Сережу, женщина сидела на скамейке рядом. Она сидела и ждала, когда ее, видно, позовут в это такси. Мы уже эту женщину увидели после того, как машина тронулась и поехала. И так получилось, что пришлось женщине еще одно такси вызывать, и она поехала следом. Значит, когда привезли в госпиталь, Сережа говорит, очень большой госпиталь. Если сравнивать какую-то нашу большую больницу, то это, наверное, как три огромных больницы, разные отделения. И в первую очередь детей отвели сделать тесты на коронавирус. Сделали, тесты все были отрицательны. Это первые тесты, которые они делали, немного боялись, но очень аккуратно, глубоко никто эту иголку, ни палку не засовывал, поэтому Сережа говорит, все нормально, очень аккуратно сделали. Ну а потом отвели к врачу, врач посмотрел, прощупал все, вес, рост, все это посмотрел, обстрел полностью ребенка и заключение... Острый, гастера, что-то там такое-то. В общем, дали две каких-то маленьких ампулки сразу там по месту выпить. Это вроде как от рвоты должно было помочь. Померили температуру, но я буквально перед тем, как их отправляла, я дала по поэтому температуры не было ни у кого. И с собой дали еще пакетик разбавлять в воде лекарства. Я так поняла, это что-то аналог нашего регидрона. Только регидрон пьешь, он такой невкусный, а это как сок. Разбавляешь, вот как что-то похоже на... Юбь, как раньше было. Ну, и сказали пить в течение дня и там смотреть, чтобы не было дальше рвоты. Главное, остановить рвоту. Ну, и все, сказали, едьте, выздоравливайте, все будет у вас хорошо. В общем, прошло, э, сколько, наверное, часа два, два с половиной их не было, пока они доехали. Э, рвоты никакой не было, на следующий день тоже. И они вот так постепенно, постепенно, постепенно. Ренат быстрее выздоровел, а Марк такой слабенький еще. Ну, в общем, Марка сейчас его, э, откармливаю, потихоньку ввожу ему еду. Я, я готовлю здесь на новой кухне. Мы переехали. У нас добавилась еще одна комната, и э, вся техника на кухне вся в рабочем состоянии. Там не работала ни плита, ни духовка, не было микроволновки, ни чайника. Но здесь чайника тоже не нам все было отключено. А здесь все в рабочем состоянии, поэтому... Мы поехали, купили самые простые продукты. Картошка, морковка, рис. Сейчас я ему супчик приготовлю. В общем, буду детей стараться максимально кормить здесь. В нашем отеле, я смотрю просто по чату, большое количество детей с отравлением. Многие считают, что это вирус, кто-то говорит, что это в ресторане, в котором мы кушаем, что-то не так. Но вот всю ночь пикают сообщения, пожалуйста, поделитесь либо регидроном, либо активированным углем, либо дайте что-то от работы. Вот. И в связи с тем, что большое количество людей заболевших... Нам сказали, что завтра будут тестировать всех на коронавирус, потому что вроде как есть случай, что уже одного человека протестировали, и у него оказался положительный тест, поэтому мальчиков наших уже тестировать не будут. И Ян до трех лет сказали тоже деток можно не вести. Взрослым обязательно, все должны прийти, все должны назвать номер комнаты, ну, в общем, вот так вот. А, и еще сказали, что в ближайшее время на территории нашего отеля будет принимать доктор, детский доктор, педиатр. Поэтому приводите деток там с трех до семи, он будет принимать все вопросы, которые волнуют мамочек, он на них ответит. Вот так. Но я думаю, что к педиатру мы не пойдем, потому что уже выздоровели. А, тест, как бы мне не хотелось его сдавать, но, видимо, придется. Сейчас я немножко вам покажу экскурсию по нашему новому номеру. Мне он нравится намного больше, чем предыдущий. Хотя с того номера, там мы жили на пятом этаже, там виды были красивые, виднелись. Горы такие мощные, высокие, в горах лежал снег. Это красиво было. Ну, а здесь вокруг нас только окна, окна, окна соседей. Но номер лучше намного. В этом номере немного другая кухня. Она угловая, там была ровная, здесь угловая. Но здесь для нас очень большой бонус. Вся техника, все работает. Видите, там не работало ничего. Духовка тоже работает. Варочная поверхность работает. Микроволновка работает. Холодильник, ну, холодильник слава богу, работает вытяжка работает в общем я считаю что это большой бонус потому что я детям уже могу готовить суп я вчера приготовила борщ все так обрадовались поэтому в этом нам плане очень повезло и в качестве бонуса у нас появилась еще одна комната вот дополнительная. значит это спальня деток и вот еще одна комната помимо гостевой, гостиной вот. вот так она выглядит. В этой комнате никто спать не будет, потому что Ян с нами спит посерединке. Вообще-то комната предназначена для Яна. Но, видите, масло стоит. Это массажное масло. Вчера уже приходила две женщины. Сережа их массажирует здесь. Здесь очень удобная кровать. Она высокая. Сделал вот такой валик, скрутил под ноги. И... Но, в принципе, относительно очень удобно Массаж Сережа делает бесплатно Для тех, кто будет задавать вопросы Дополнительный шкаф, это тоже очень круто Следующая комната, это спальня детей Я только что прибралась в ней У нас сушится белье, сушилка Вот вчера у нас была стирка века я решила в прачечную не идти. Всем привет. Хотя собиралась. Но мы посчитали. Прачечная нам обойдется. Сказали 3 евро вместе с сушкой. Поэтому я думаю наберу воду ванную и все это постираю в ванной и кстати забыла заснять но обязательно засниму здесь такая чистая вода когда набираешь в ванную воды она голубая детям недавно принесли целую коробку мягких игрушек игрушки все в идеальном состоянии поэтому я сейчас им застилаю так раскладываю игрушки Это одно наше покрывало а это нам уже тоже принесли какая-то испанская семья очень теплый такой платок Зарахом, по-моему, я уже не помню. Да, Зара аксессуар. Ну это как платок, но под ним очень тепло. Вот такая очень, очень, очень уютная комнатка. И кровати здесь на порядок удобнее, чем в номере, который был у нас предыдущий. Там были низкие кровати. И тонкие очень матрасы. Здесь матрасы шикарные. Я наконец-то, вот эти два дня я высыпалась. В принципе, дети тоже говорят, что очень-очень комфортно на них. И, кстати, вот эта вот сушилка, я никогда не знала, что это очень замечательная вещь. Это так удобно, и столько вещей помещается. Это просто находка, находка. У нас эта сушилка на весь золото, и она передается и из комнаты в комнату. В общем, все за ней охотятся и становятся в очередь. Поэтому вот так, повезло нам. Ну и шкафы, встроенные шкафы. Этот шкаф закрыт, не знаю почему. Ну а здесь... Я уже развесила вещи. Мне принесли столько вещей. У меня появился мой гардероб. Я этому очень-очень рада. Очень классные вещи. Мне и куртку, и свитера принесли. Весной я полностью, и на следующую зиму, если здесь останусь, я полностью одета. Ну и детей тоже. Тут очень много вещей детских поприносили. Ну а вещи. Я рада очень вещам. Мне очень понравился вот такой свитер. Он очень красивый, и что самое крутое, что мои размерчики. И, и вешалки мне принесли тоже. У нас не было и в этом номере вообще ни одной вешалки. Мы ходили, просеяли на ресепшене у горничной. Она сказала: Извините, нет. И нет здесь еще ведра мусорного в ванной не на кухне, поэтому мы просто в обычные мусорные пакеты все это складываем мусор, потом выносим. А тут не столько вешалок принесли. Я очень довольна. Да, вот в душе, видите, вот эта текла штука Мы ее поменяли В душе стекло Там была шторка, но с стеклом тоже удобно А так все, в принципе, идентично с предыдущим номером Такая интересная коробка Открываешь и смотрите, сколько много игрушек Они такие классные, смешные Но часть уже игрушек дети порастаскивали Вот эти очень прикольные их две, так на руку надеваешь, и можно вот тун тун тун не знаю, кто это с какого-то мультика, но очень прикольно, может съесть. Вот такой смешной пупс. Но я с этими игрушками буду делиться с другими детками, потому что нам их столько много не нужно точно. Ян практически ими не играет. Тут, вот, кстати, Микки Маус Яна, но он вообще чуть на мягкие игрушки здесь не обращает внимания. А мальчики взяли себе каждый по игрушке. Все остальное отдам другим деткам. Для Яна привезли вот такую кроватку. У него была похожая кроватка. Он спал у нас дома, только серого цвета. Голубенькое еще подушечки, такие матрасики. Все в очень хорошем состоянии. Мы собрали, но Ян не хочет спать. Он привык уже с нами. И все, он сказал, я здесь не буду. Поэтому сейчас я в общую группу чата напишу, кому нужна кроватка. Здесь очень много маленьких деток. Я думаю, кто-то будет очень доволен. Тут котенок нарисован. Кроватка в очень хорошем состоянии. Все целое, ничего не поломано, все легко собирается. Есть отдельно чехол для нее. Она складывается очень в такую компактную сумку. Матрас. Все очень-очень хорошо выглядит. Вот так. Вот так выглядит наш весь номер угловая кухня. Там прямо по коридору это ванная или бань я уже запомнила. Следующая комната детская. Потом комната, там, где Сережа массаж делает. И вот здесь спим мы. Папа, мама и ребенок посерединке. Пока так, телевизор. И вот стол, за которым мы кушаем. Ну, в принципе все идентично, только немножечко этот номер побольше Выходим если что-то есть, позвонят вот Это наш номер, написали 256 да, на руке? Да. Так, поставила вас так аккуратно На выключатель Надеюсь, не упадет Вернулись мы только что после сдачи Теста была очередь небольшая, но в принципе все сделали очень хорошо, все организовано, по этажам звонят и приглашают спуститься вниз, там такой общий зал, стоят врачи, сотрудники Красного Креста, ну кусочки я поснимала, вы все это видели, меня сразу предупредили девочки, иди лучше к мальчику, он не так глубоко засовывает эту палку, я так и сделала, да, он очень аккуратно. я еще перевела предварительно в Google переводчики, что не глубоко, он сказал типа бали-бали они говорят вот написали нам номер на руке и сказали что в течение получаса находиться в гостинице в своем номере если у вас положительный тест то вам позвонят в номер если все нормально если все отрицательно значит все нормально звонить не будут прошло уже больше часа наверное, полтора часа никто нам не звонил поэтому я делаю выводы что все нормально но оказывается у нас уже 20 человек с ковидом. Этим людям сказали неделю находиться в номере, никуда не выходить. Еду им будут приносить под двери их номера. Одну женщину забрали в госпиталь, ей прям очень плохо, там уже какая-то запущенная ситуация. Честно говоря, не ожидала. Я хотела поднять вопрос, вот вы мне пишете, что Аня, ты должна быть готова к тому, что вас будут переселять. Это не постоянное место. Ребят. Я к этому готова, я это все прекрасно понимаю, знаю, что в ближайшее время нас с этого номера попросят. Поэтому, ну, к сожалению, вот, может, не к сожалению, но сейчас вот такой период, период кочевой жизни. Я это и детям объяснила, я детям сказала, воспринимайте это как дорогу вперед. говорю, обязательно эта дорога куда-то нас приведет, где мы найдем, обретем свое жилье, где нам будет комфортно. Ну и настроила их воспринимать это позитивно с легкостью. Я говорю, вы ж любите путешествовать, поэтому вот воспринимайте это как такое долгое-долгое путешествие. Тем более, я говорю, вы не видели Испанию, вот посмотрите. У нас знакомых, вот, которые недавно приехали, их вообще поселили высоко-высоко где-то в горах, там где снег еще лежит. Тоже они говорят красивое очень место, но он говорит, так мало людей и мало всего вокруг, и мы такое ощущение, что мы здесь одни. Хотя школа, садик, все это есть, все самое необходимое. Поэтому мы готовы ко всему вот что будут давать, то и будем принимать. Написали мне, что Аня, не мучайтесь, снимите дом, подыскивайте себе дом или квартиру какую-то в аренду. Ребят, мы не будем сейчас это делать, потому что сейчас мы не располагаем финансовой возможностью. Сейчас, чтобы снять квартиру, Просят это если повезет, просят на полгода вперед, это должно очень повезти. А вообще, вот у нас приезжали знакомые, но ну, люди очень обеспеченные. Они заплатили за год вперед. Поэтому. У нас нет такой возможности. Вот сколько мы будем под опекой Красного Креста, столько будем, а там дальше будет видно. Я, я уверена, что Красный Крест нас не бросит, крыша над головой будет, постель будет, еда будет. Это, по крайней мере, то, что они сказали, за это не переживать. Но одежда, я, я понимаю, что я уже обеспечена полностью. Я, мои дети обеспечены одеждой, игрушкой на все сто процентов. только если переезжать, как это все впихнуть в машину, не знаю. Но еще есть такой один моментик, который нас смущает, и мы очень сильно переживаем. У нас, видите, две семьи, и вот очень много семей, там даже вот родные сестры одну семью отселили в другой город, и сестры пытаются воссоединить, просят, чтобы их вместе, а Красный крест говорит, нет, каждый получит свое место, это может быть другой город, вообще другой регион, ну все что угодно, но нет такого, что вот я хочу именно с этой семьей вместе поселить меня именно в этот отель, мы будем рядышком, нет, такого нет. То есть тут позвонили, вот как нам сказали, э, там в течение часа вы должны собрать вещи, вас будут ждать автобус, и все, все это нужно будет быстро сделать, все это очень неожиданно, никто никого заранее не предупреждает. Поэтому, ребят, ну вот так, мы к этому готовы, мы к этому и были готовы, поэтому спасибо и на том, что мы имеем сейчас. Я считаю, что мы очень многое всего имеем от Красного Креста. Спасибо, что были с нами, до скорых встреч, скоро увидимся, пока.